Воздух, который мы сейчас с вами включаем как четвертую стихию, очень важна в человеческом мире и в развитии сознания. А, прежде всего, потому что она будет являться стихией, которая управляет всем, всеми происходящими здесь социальными процессами и информационными процессами в том числе. А, на этом со, со, уровне сознания и в этом состоянии живут люди, которые не страшатся одиночества которых не пугает состояние одиночества и состояние собственной свободы. Даже знание о том, что это билет в один конец и больше в воду никогда ты не войдешь, не останавливает их в достижении уровня власти. Потому что тот, кто управляет водой других людей, обретает власть над ними. Мы же с вами видим, как это происходит. Попав в воду, ощущение движения уже не чувствуется. Ты просто растворяешь свое сознание в общей массе. Если что-то и контролируешь как-то, тем самым самоосознанием элементарным, которое помогает тебе, просто находясь внутри контролировать этот процесс, то ты понимаешь происходящее. Но воздействовать на него изнутри невозможно, изнутри можно только изучать, а воздействовать всегда можно только снаружи, на любой процесс, какой ни возьмите. При этом при всем погружение в воду не дает ощущения движения. Вот обратите внимание, как было время, растягивалось время в отношении, в этом, за эту неделю. Вот Что это было за ощущение времени погруженности в воду? Тот, кто владеет воздухом, направляет эмоции людей в определенном направлении, то есть заставляет их хотеть чего-то, чего они раньше не хотели. Причем естественно это происходит. Тратить их время на то, на что они раньше не тратили, причем это естественно для них происходит, ибо не осознают люди воды, происходящего с ними, совсем никак. Они могут оценить лишь только свое состояние внутри себя самого, но оценить правильно внешнюю среду и внешние обстоятельства они не могут, это можно сделать лишь только поднявшись на уровень воздуха, пока все понятно рассказываем. Если будешь это непонятно, переспрашивайте о мы, вещах мы говорим так не совсем человеческих. Поэтому выход в сторону воздуха это активация ментального тела вне зависимости от внешних обстоятельств, предыдущих устремлений, опыта. Это просто умение свободно мыслить, не по шаблону а перепрыгивая между шаблонами, создавая какую-то абсолютно новую конструкцию. За счет этого эффекта и происходит, и мы, мы, мы и можем сказать, что фиксация точки сборки на уровне ментального тела и активация, соответственно, воздуха, и дает как раз этот самый эффект, что за пять минут ты обмысливаешь столько, сколько раньше не мог обмыслить там и, и, и за год жизни, то есть это действительно очень субъективное отношение. Вы можете поэкспериментировать, засечь время, просто засечь время, начать о чем-то думать, потом закончить, посмотреть на часы и увидеть, что прошло времени потрясающе мало, просто ну, буквально несколько секунд, а вы уже успели. То есть скорость мысли, а закон этого мира гласит, что тот, у кого есть качество быстроты мысли, тот и обретает качество власти. То есть как минимум да, приближается к качеству власти, еще хорошо к этому делу иметь мудрость и знание, но это уж потом. Это уж потом. Сначала просто вот сама быстрота мысли, быстрота, быстрота принятия решения. быстрота осознание быстрота быстрота быстрота не вялая такая вот инертная жвачка которая происходила на астрале да? а именно быстрота и скорость полета единственное чего надо опасаться это желание войти обратно в воду потому что он, вода может захватить но не будучи не способ, будучи неспособной тебя принять как часть самой себя, то есть растворить тебя в себе, она будет стараться тебя изолировать, как пузырек, который в воде образуется. Поэтому к воде надо приближаться крайне аккуратно в этом состоянии, и только лишь приобретая навык управления водой, можно с водой взаимодействовать. Можно с водой взаимодействовать. Воздух как стихия раскрывает пространство ментального тела, снимая некие барьеры. У каждого ментального тела есть границы, мы с вами знаем третий курс, кто изучал, да, мы знаем, знаем, что у ментального тела есть границы, пусть они незримые, но они есть пространство, где я могу что-то познавать, а там дальше пространство, где я не могу ничего познавать и не могу брать оттуда информацию. Воздух, соответственно, преград не имеет. Если уж вода может просочиться где угодно, что уже говорить о воздухе. Воздух эти границы просто не замечает, потому что эти границы сделаны не воздухом, эти границы сделаны совсем другими структурами, тем самым захватническим каналом огня он искусственно выставляет такое, такую видимость границы. в любом случае это мираж, всегда мираж иллюзии. И воздух как раз и показывает это состояние, что это мираж иллюзия. На самом деле все можно познавать, все можно получать информацию, можно абсолютно отовсюду. Главное, чтобы была вот это вот качество свободы с одной стороны, а с другой стороны право это получает только тот, кто не тащит за собой большой ворох инертной массы, потому что инертная масса не пробьется сквозь этот иллюзорный барьер. Понятно? Объясняю. Да? Поэтому здесь обязательно должен принцип одиночества. Что-либо узнаете вы всегда самостоятельно. Голова у вас одна, а не на десяток тел, которыми вы не располагаете, она принадлежит вашему телу, значит, соответственно, весь разум, который вы включаете в момент постижения в воздухе, он принадлежит вам, только вам и еще раз вам. Когда мы будем работать со стихией воздуха, это будет, конечно же, совсем качество, другое качество сознания оторванности от всех. Это непривычное состояние сознания, потому что если вы привыкли всю жизнь жить в коллективе и испытывать среди людей некое состояние защищенности, то фиксация точки сборки на уровне ментального тела у вас это состояние защищенности в том виде, в котором оно было, оно уберет. И, конечно, здесь как только вы почувствуете определенный страх перед собственной свободой, вам надо... Технику чистки астрального тела включать и чистить, чистить, чистить, пока, пока не вычистите. А, вода, сила инерции этого мира исследовательный метод управления будущего в сознании людей управляются двумя силами, либо огнем, либо воздухом, в мага всеми стихиями. Когда огонь возбуждает воду и она начинает паром подниматься на уровень ментала, ментал размягчается. Но тут же включенный воздух позволяет этому менталу опять приобрести жесткие, застывшие формы, но только именно в том объеме, в том векторном направлении, в котором задумано, согласно намерению. Таким образом, магическое сознание может переформатировать, переструктурировать себе ментальную картину мира всякий раз так, как нужно. Отсюда извечная э, поговорка в нашем в нашей культурной среде, да, когда говорят, почему вы такие беспринципные, он говорит, ну какие же мы беспринципные, просто у нас есть такое правило, две ведьмы восемь мнений. Но это, это шутка шутка но на самом деле мы действительно можем иметь разные мнения по, по, по каждому вопросу в зависимости от того, где оно полезно. Да, размягчил свой ментал, потом попросил его застыть в определенной конфигурации, он застыл, все, у тебя жесткая картина мира. Ты с этой жесткой картиной мира пошел воздействовать на реальность. Как только проблемы и необходимость воздействовать на эту реальность закончилась, ну какой же дурак будет держать эту жесткую картину мира в неизменности. Мы опять вскипятим свою водичку да, и размягчим свою картину мира, сделаем ее той, которая удобна например, для сознания или для последующей работы. Потому что человек с абсолютно жесткой картиной мира, это, знаете, как и Олова Арфа, она все время дует одну и ту же мелодию. Мы должны будем научиться этому впоследствии. Да? Но сначала мы должны будем научиться управлять своим собственным воздухом. Включив воздух, мы его в большей степени будем не ощущать, а слышать. Вот интересное состояние работы воздуха на уровне ментального тела, у нас обостряется слух. То есть если не в физическом плане, да, мы там как большое ухо слышим там за три тысячи километров, или получаем качество слышать там ультразвук или низкие частоты, нет, просто внимание начинает выделять, и слух начинает выделять вниманием то, на что он раньше не обращал внимания. Что в воде не услышишь, что в инерционной среде не услышишь, оно можно услышать только индивидуально. Как вот некие подсказки этого мира включил телевизор. Вопросом, который в голове крутится, да, и телевизор тебе тут же выдает правильную информацию, которую ты действительно хотел услышать. Да. Там, например, часто так бывает, уже коллеги делились в метро, они же ездят, никто же не стесняется ездить в метро, все в метро ездят. Вот едешь в вагоне, да, грохот стоит, вот оно как будто. Этот специально делался так, чтобы не слышать не только собеседника, но даже свои собственные мысли. И в этот момент, ну, люди как-то там беседуют, к уху друг друга прижавшись, да, и, и, и выдавая такие децибеллы, которые можно только в это ухо и услышать. Ну, вдруг поезд встал, все, вот в этот момент, да, а он продолжает в ухо коллеги эти децибеллы выдавать. вырванные из контекста фразы всегда стопроцентно является результатом ответа на твой вопрос, да, до смешного иногда доходит, но просто в точку попадает. Вот так работает стихия Воздуха, работает стихия Воздуха, давая определенные подсказки, если стихия Воды просто давала интуицию, да, ударяя по ногам, там, да, ударяя по эмоциям, ударяя по чувствам, то здесь она будет воздействовать именно на слух, ты будешь слышать информацию, которую тебе надо. Вопрос задан, хлоп, сразу информация пошла, моментально причем, да, потому что в пространстве Воздуха время течет совсем иначе. Таким образом ощущение, субъективное ощущение времени будет отлично от того, что вы испытывали по воде. Но это для нас не конечная форма бытия, коли мы стремимся не просто к социальной успешности, а к несколько другой успешности, то а, в итоге мы с вами должны будем сделать таким образом, что воздух ничем не будет лучше, чем все остальные стихии. ибо помним, что нет никакой вещи лучше, чем другая вещь. До такого состояния может дойти только магическое сознание. Человеческое сознание будет уповать на воздух, он будет возвеличивать воздух, как мысль человеческая всегда возвеличивается под, эм, по сравнению с человеческими чувствами. Чувство это что-то низменное, зато мысль, мысль это уже продукт эволюции. Да, вот так думает человек, которому очень хочется считать себя венцом творения, но маг так никогда не думает, потому что нет в этом мире вещи лучше, чем другая вещь. И ни одна стихия не лучше, чем другая. Она лучше только в пространстве внутреннего круга. А чуть, стоит нам чуть выше подняться, понятия лучше и хуже пропадают в принципе, потому что это понятие эгрегориальное.